хай-тек, то, что у нас пришло в апреле на склад, и формат сегодняшний два ведущих: я и Алексей Гольцов присел инженер Я, соответственно, продукт-менеджер по сетевому оборудованию, отвечаю за это в частности. Соответственно, вы можете писать вопросы в презентации, Алексей будет просматривать. и отвечать либо голосом, либо текстом, ну, желательно, наверное, голосом, у было всем. Соответственно, будем показывать оборудование еще вживую, поэтому вот видите Алексея, можно вот на соответственно, его изображение его увеличить и увидеть изображение оборудования в большем масштабе. Так, но сейчас всем должна отображаться значит, презентация. Я отключу свою камеру на всякий случай, чтобы канал хватило на нормальный голос, на передачу голоса. Да я, так. такой, наверное, приветствую тоже, и наведу камеру сразу на оборудование. Всем добрый Давай. день. Сегодня у нас 8 новинок. Давайте, собственно, пару слайдов, как обычно, про компанию Vitec. Китайский производитель с 2009 года существует с собственным производством штаб-квартиры в Шенчжене и с разработкой в Шенчжене и в основные, Основное оборудование, основные спектр оборудования – это различные коммутаторы и Wi-Fi мосты. На текущий момент присутствие данного производителя по миру – это более чем в 50 странах дистрибьюторы есть, и основные заказчики – это различного рода интеграторы, связанные с видеонаблюдением интернет-провайдера. Если чуть расширить, собственно, углубиться в спектр оборудования, то по коммутатору, как обычными, управляемые и неуправляемые ПОЭ-коммутаторы, то есть в исполнении, скажем так, офисного, так и в промышленном исполнении коммутаторы ПОЭ, коммутаторы со встроенным контроллером питания, с возможностью питания от разных источников альтернативной энергии, Wi-Fi-мосты беспроводные и различные оборудования для операторов связи. Собственно, давайте начнем с новинок, с первых двух моделей. Это промышленные коммутаторы, управляющие коммутаторы с функцией ПОЭ. Ну, Алексей, наверное, может показывать собственно первую модель, живую VI-PMS-306GFI – это малопортовая модель, 4 и порта у нее, и два SFP апплинка, uh, причем четыре порта у них у нее достаточно uh, хитрые, то есть два порта uh, поддерживают uh, и активное, и пассивное поя. Давайте я тоже на, как бы на слайде попробую показывать. Алексей, кстати, не видно коммутатор почему-то. Я его сейчас показываю. А, у меня отобразилась задержка, видимо. Значит, порты, значит, пару портов поддерживают функцию и активного и пассивного поя с мощностью до 30 ватт. То есть в автоматическом режиме они выдают либо 24 вольта, либо 48 вольт абонента, и каждый поддерживает 2 Вт. И два порта соответственно с поддержкой BT стандарта. То есть до 60 ватт они могут выдать. Они чисто активные, то есть 802.3 стандарт. Значит, ну, два порта SFP, понятно. Для покупки SFP модулей. SFP-модули можно использовать в любых сторонних производителей. Вай-Тек не лощит по брендам. Не привязывается, собственно, к каким-либо брендом, поэтому можно использовать любые сторонние. Также на передней панели можно наблюдать собственно, скрытую кнопку включения-выключения fast-ring функции. Соответственно, про, про нее чуть дальше будет. Ну Понятно, что он один то есть крепится на динрейку, но также есть у него возможность инсталляции на какую-то поверхность, там, на стену или на любую другую с помощью вот таких вот идущих в комплекте вставок. Следующая модель, ну дальше будут более глубокие характеристики, здесь мы пока общими мозгами идем. Значит, следующая новинка, MS-305 GFI, тоже малопортовая модель, тоже управляемый коммутатор, в принципе, по портам практически то же самое, отличие только... В том, что у него не два SFP-порта, а один только SFP-порт, но второй, соответственно, это POE-импорт, то есть порт, по которому можно подавать питание на данный коммутатор с помощью POE-технологии. При этом он может потреблять в максимуме до 60 Вт. По, в принципе, по остальной, остальной начинке, остального функционала по портам они одинаковые эти модели – боковые, соответственно, стороны выглядят вот следующим образом у них, то есть два клемных, разъема, которые предназначены под подключение различного, различного оборудования, то есть в частности вот маленький маленький клемник это под выход сигнализации, то есть сухие контакты выходные входные соответственно входная пара вот здесь расположена под под релеху внешнюю и соответственно вот здесь вот расположены два две пары для подключения внешних источников питания двух источников питания то есть можно подключать источники питания от 12 до 57 вольт а, но ну, вот на корпус указан нюанс, то есть если вы подключаете, соответственно, питание от 12 до 37 вольт, то коммутатор будет работать только как коммутатор, но без функции POE. Если, соответственно, уже больше 37 до 57, то он уже не только как коммутатор обычный, но и как коммутатор POE работает. Что интересно, в данных моделях у нас появляется это подключение датчик, который идет в комплекте у нас с устройством, либо любой сторонний. Кнопка Reset на устройствах, собственно, присутствует, и Температурный датчик вот таким образом выглядит, не знаю, у Алексея есть или нет, чтобы показать. То есть это датчик, который можно крепить, в принципе, на... Какую-то плоскую поверхность, шнур, если мне память не изменяет, полтора, полтора метра. Да, вот Алексей вот, датчик показывает. Вот так он вживую выглядит, идет в комплекте. Так, стоп. Так, идем дальше. Значит, более подробно про POIN, такая наглядная схема, собственно, как она реализована в модели PMS-305GF. То есть, как я уже сказал, порт позволяет запитывать коммутатор. Что это означает? Что можно использовать какой-то второй, ну, где-то в серверной, к примеру, коммутатор с достаточно высокой мощностью, то есть с парами до 60 Вт, и эти 60 Вт уже разветвлять на абонентов. Ну, Получается некий такой повторитель, но управляемый. При этом, соответственно, нет необходимости иметь локальный источник питания около данного коммутатора, это позволяет, во-первых, продлить непосредственно линк да, от основного коммутатора до абонентов, то есть увеличить линк увеличить расстояние, во-вторых, соответственно, это, ну, как я уже сказал, да, иметь возможность не использовать локальный источник питания. Более подробнее по, значит, автопоя порты, либо микс мы их еще называем, то есть порты, которые поддерживают и 24,48 вольт в автоматическом режиме, то есть это позволяет подключать, соответственно, Абонентов таких, каких как, например, Wi-Fi мосты, как правило, они 24-вольтовые, как у нашего производителя, так и у ряда других производителей, они 24-вольт, либо, соответственно, камеры, то есть два порта вот в данном коммутаторе, они поддерживают автоматическое определение, какой абонент будет подключен. Также в данных коммутаторах и, в принципе, во всех управляемых коммутаторах от компании Vitec присутствует функция Watchdog, Smart Watchdog, которая позволяет, соответственно, перезагружать абонента, повисшего абонента в автоматическом режиме. То есть, как правило, это используется с повисшими камерами. Коммутатор определяет, соответственно, если камера повисла, то он перезагружает ее презагружает непосредственно только на одном порту, и то есть, нет необходимости как бы, администратору вмешиваться в процесс. И дополнительно к этому в управляемых коммутаторах, соответственно, можно еще и настраивать по расписанию работу портов, включать, выключать их в определенное время, там, перезагружать. Ну, достаточно гибкий механизм. Ну, здесь, да, на данном слайде более подробно про сухие контакты. То есть входная группа, соответственно, позволяет, к примеру, значит, подключать, датчик, датчики от различных, ну, вернее, релехи, да, с различными вариантами использования. То есть, к примеру, на открытие дверей, если реле то, сработало, то можно, соответственно, этот аларм отправить там, по SNP куда-то в систему, либо залогировать, ввести, ну, соответственно, какой-то лог-файл по этим сработкам, отправлять эту информацию, ну и, в принципе, там удаленно посмотреть, что происходит. Замкнута или в данный момент, соответственно, эта пара. Соответственно, аут-порты позволяют повесить какую-то, примеру, сигнализацию в случае там, обрыва, допустим, оптического линка или святой пары там, на каком-то порту разъединения произошло, коммутатор выдаст аларм на, к примеру, проблесковый маячок. профастринг тоже пару слов, то есть технологии, которые позволяют достаточно быстро восстанавливать кольцо, то есть есть есть какой-то участок сети, где есть необходимость зарезервировать канал, то можно создать кольцо, включить функцию фастринг на коммутаторах наших и в случае обрыва какого-то сегмента этого кольца связь будет автоматически восстановлена по другому сегменту, и достаточно быстро это происходит, то есть в районе 20 миллисекунд. Это означает, что там практически, ну не практически, а это, это не рвется, значит, видео, поток от одного абонента к другому в процессе переключения. Также в наших коммутаторах присутствует функция DDM, Digital Diagnostic на. SFP портах, то есть если вы используете SFP модули с данным функционалом, можно мониторить состояние оптической, оптической линии в конкретный момент времени И либо через веб-интерфейс, либо другими способами. Таким образом, у нас промышленная линейка коммутаторов состоит ну, из шести моделей, там есть еще одна устаревшая, то есть 7 по факту. Их объединяет, соответственно, то, что поддерживают они различные стандарты POE, как активные, так и ряд моделей пассивные поддерживают. Есть оптические порты, есть сухие контакты, температурный датчик появился, poe появился, смартфон во всех L2 поддерживается. Как правило, два источника питания в компьютерах поддерживаются, Fast Ring. Защита от статических скачков напряжения до 8 киловольт. Различная защита от электростатики, с другой, крепление на 1 и расширенный диапазон температурный от минус 40 до плюс 80. На данном слайде, собственно, таблица сравнения текущих актуальных моделей. Ну, на ней, наверное, останавливаться не будем. Вы сможете посмотреть ее позже изучить. Я могу единственно сказать, что ее не обязательно как бы, искать в этой презентации. У нас относительно недавно открылся раздел на сайте. Сейчас я попробую показать. Сейчас я останавливаю данную презентацию и покажу другую. Так, вот сейчас вот до, до, вам, должен быть виден браузер мой. Соответственно, на Vitec, на Vitec если зайти в раздел решения, ну вот, к примеру, видеонаблюдение для бизнеса, в принципе, там таблицы, и вот здесь у нас присутствуют линейки различного оборудования и их сравнительные таблицы, можно достаточно оперативно, глянув на эту таблицу, выбрать необходимый вам коммутатор. По другим моделям. По другим. Ну, и основной функционал он ниже идет вот под этими таблицами. Достаточно удобно, поэтому прошу заходить, пользоваться. Так, Сейчас я вернусь обратно на презентацию. Так, презентация должна быть видна. Алексей, видно же тебе, да? Да, все в порядке. Угу, отлично, давайте тогда продолжать. Хотел напомнить для наших уже существующих партнеров, для, может быть, новых присутствующих, у нас есть такой замечательный партнер, компания Tachion, климата из Санкт-Петербурга, с которой у нас есть интеграция промышленных коммутаторов в их решения. Соответственно, у них вы можете найти все погодные узлы коммутации. Это такие комплексные решения с полностью артифицированной документацией, с, со всеми сертификатами. Значит, это решение, получается, собрано в России. Начинка может быть совершенно любая, там практически как конструктор. Можно собирать соответственно то, что вам необходимо, там, и с аккумуляторами, батареями, с охлаждением, с подогревом. В общем, варианты достаточно широкие, обширные. Если у вас есть заказчики и партнеры, которым требуются вот такие серьезные решения, комплексные, можно обращаться соответственно, к тахиону за приобретением. Эти решения могут поставляться не только как в обычных телекоммуникационных шкафах, но и в шкафах защиты от различных агрессивных средств и, собственно, в боксах, если необходимо, защита взрывобезопасных, взрывобезопасная защита, соответственно, такие варианты тоже есть. Давайте идем дальше, собственно, по новинкам. Следующие две модели – это новая линейка PoE-повторителей. До этого этой линейки не было у производителя, собственно. Первая модель – это vip 51 собственно, повторитель, у которого 4 порта работают на выход и один на вход. То есть 4 PoE-out порта, которые PoE выдают, и 1 порт PoE-in. По импорт до 60 Вт, собственно. То есть, соответственно, если вы подаете питание до 60 Вт через этот порт, то он коммутатор выдаст ну, чуть меньше на своих четырех портах. Также у коммутатора есть дополнительный порт для подключения регистратора или какого-то другого оборудования. И есть возможность питания также данного повторителя от внешнего блока питания мощностью уже до 120 ват. Ну, Наглядно схему собственно использования, если данное устройство использовать как повторитель, то есть используем любой другой коммутатор с POE портами, например, с портами BT до 60 ват, ну вот индустриальные коммутаторы, о которых я говорил выше, можно их использовать, либо другие другие модели, соответственно если мы подадим 60 суда, то около 60, соответственно, выйдет и на абонентов. Также можно инжектор использовать в таком варианте. Если же данный устройство используется как коммутатор, то есть нему внешний источник питания до 120 Вт, то, соответственно, этот повторитель уже до 120 Вт на абонентов. В этом случае, соответственно, питание от внешнего коммутатора не, не будет идти. То есть такое достаточно универсальное, как бы, которое там, с одной стороны можно использовать как повторитель, с другой стороны как коммутатор, в зависимости от ваших задач. Модель повторителя – это... Соответственно, она с двумя пои-аутпортами до 30 Вт каждый, который может выдать, и один пои Он, правда, тоже до 30 Вт. Ну, вариант понятно. По аналогии это такое. Соответственно, если мы подключаем это под внешнего блока питания, то в максимуме он может потребить до 60 Вт и примерно столько же. Соответственно, отличие его от старшей модели, то, что здесь есть еще переключатель Extend, то есть возможность подать питание и данные на расстояние до 250 метров до абонентов. Он просто в виде jumper, в виде переключателя, вернее, на лицевой панели устройства. Интересная особенность такая, что данные повторители можно подключать к каскадам, соответственно, это позволяет увеличить расстояние до конечного оборудования, до, до камер, и, в принципе, увеличивать количество подключенных камер. Хотя изначально мы используем всего один источник данных и питания, например, по инжектору, либо по может стоять. Ну, здесь у меня слайдов не было, нету дополнительных. Я хотел бы только отметить, что, в принципе, это позволяет, то есть эти повторители позволяют использовать избыточную мощность на от коммутаторов, то есть, к примеру, если у вас есть в сети коммутатор с портами БТ-шными или АТ-стандарта до 30 ватт и вы понимаете, что у вас потребители достаточно мало как бы кушают от этого порта, то можно этот порт развеселить на нескольких абонентов и увеличить тем самым, емкость портов на, на данном устройстве. Вот В этом, в принципе, мы видим некое такое широкое использование БТ-стандарта, потому что 60 и 90 ватт, хотя уже присутствует устройство в коммутаторах, но по факту в абонентских устройствах не так уж и много, которые потребляют такую мощность. Но вот Можно использовать непосредственно таким образом, то есть расшивать порта на несколько портов руслан я добавлю позволение сценарий использования данного оборудования помимо видеонаблюдения часто бывает такое что например линия уже проложена стоит какое-то оборудование в единичном количестве например это гостиница где сделан ремонт у нас были такие обращения И нужно поставить еще дополнительное оборудование а линию протянуть невозможно вот Довольно-таки компактное оборудование, которое можно поставить и подключить второе дополнительное устройство, которое необходимо. Телефон, либо точка доступа, либо еще что-то. Все верно. Это да, стандартное такое использование. Да, Повторяем по, по, линк, либо, соответственно, подключить доп. До устройство на... Там, где нет, нет возможности подключиться к источнику питания Ну да, это частая проблема, когда линия одна, а оборудование нужно подключить много. Протянуть дополнительную линию невозможно. Вот такое оборудование можно использовать. Так, давайте идем дальше. Следующая новинка – это коммутатор во внешнем исполнении, во внешнем корпусе. VIPS 210G с индексом О. Это, ну, сейчас вот Алексей покажет, да, такой симпатичный бокс из высококачественного пластика с защитой IP65, соответственно, с комплектом монтажа, монтажа и, соответственно, с, с дополнительным питанием для дополнительного оборудования. Сейчас расскажу, о чем речь. Значит, внутри установлен коммутатор неуправляемый с 8 портами POE, каждый до 30 Вт, с двумя дополнительными портами Leoplink, гигабитными. И вот, да, вот Алексей сейчас завернул, как раз тут хвостик такой, это для подключения дополнительного оборудования 5 с 5-вольтовым потреблением. Общая мощность данного коммутатора до 120 Вт, соответственно, от внешнего источника питания 220 Вольт. Более наглядно, да, вот здесь я тоже на слайде показываю, то есть порта аплинка, как я уже сказал, вот сбоку расположена, потом идут 8 портов поя, но значит, 2 из них они гигабитные, то есть до 1000 мегабит скорости и 6, соответственно, до 100 мегабит. И вот здесь присутствует DC-OUT с 5 вольтами. Это позволяет подключать дополнительное оборудование, к примеру, медиаконвертер, оптический медиаконвертер, который, как правило, питается от 5 вольт. То есть, если необходимо построить оптический линк, можно использовать дополнительное устройство. В принципе, здесь, как можно заметить, достаточно много места еще дополнительно, внутри корпуса, куда можно и дополнительное еще оборудование поставить. Давайте идем дальше. Следующая интересная новинка, тоже пока такой линейки у производителей не было, это собственно первенец. Коммутатор или преобразователь еще можно сказать, для Аналоговое видеонаблюдение, которое имеет на борту 4 BNT разъема для подключения видеорегистратора, 4, соответственно, POE порта Ethernet, которые поддерживают выдачу 12 вольт для подключения камер. Ну и 4, соответственно, Баллана, 4 переходничка для подключения, соответственно, аналоговых камер. При этом производителем заявляется совместимость со стандартами HDCVI, HDTVI, HD и HD TBC. Ну, схема использования, как уже многие догадались, выглядит следующим образом. То есть можно подключать данное устройство к аналоговому регистратору, либо гибридному. И, соответственно, с одной стороны, да, а с другой стороны, подключать уже аналовые камеры по витой паре через переходники, которые идут в комплекте. И это позволяет, ну, во-первых, собственно, использовать витую пару вместо вместо кабеля коксиального. Вот Это может несколько сэкономить бюджет. Но основной момент, что, соответственно, в будущем, соответственно, на этом объекте можно уже использовать проложенную инфраструктуру на витой паре для апдейта данной системы, на апгрейда данной системы до IP-шной. То есть уже заменить камеры и видеорегистратор на IP-шной инфраструктуру. Пассивную, то есть кабельную инфраструктуру уже менять не надо, потому что будет проложен, проложена витая пара. То есть это такой переходный вариант с аналога на IP, позволяет плавно перейти клиентам от аналога на IP. Сначала поменять инфраструктуру как кокциала на витую пару, потом, когда деньги будут, уже поменять, соответственно, сами камеры и регистратор на IP-шные. Так, ну и еще две новинки. Это обновленная модель гигабитного коммутатора, неуправляемого коммутатора VIPS 308G. Как многие уже знают, у нас есть достаточно широкая линейка 100 мегабитных коммутаторов, и она тоже обновлялась, и появлялась функция WatchDog. Поддержка BT-стандарта, вот теперь у нас в гигабитной серии тоже начинается постепенное обновление. Это первая модель, которая обновляется, соответственно, обновился порт один до БТ стандарта теперь он поддерживает, и появилась функция Watchdog. Ну, Watchdog здесь, как уже много раз рассказывали, в неуправляемых коммутаторах попроще, чем в управляемых, но, тем не менее, он присутствует, то есть эта функция позволяет перезагружать в автоматическом режиме камеры. Настроить здесь уже по расписанию порты выдачу питания на портах невозможно, но зато перезагрузка работает. Так, Алексей, ты у меня пропал совсем. Алексей, ты еще с нами? Пропал, я просто камеру. Демонстрация оборудования у нас уже закончилась, Мы вот этим. А. А у тебя, да, у этой же... модели, да, под рукой нет. Пока Окей. Мы не стали, поэтому я сейчас на себя переключусь. Угу. Собственно, линейка да, гигабитных коммутаторов выглядит следующим образом. Как я уже сказал, это можно найти на сайте, сейчас не будем тогда останавливаться. Но пока видно, да, что у нас и в гигабитных коммутаторах пока только одна модель поддерживает, поддерживает BT-стандарт и WatchDog. В управляемых коммутаторах гигабитных там все поинтереснее. Там, собственно, присутствуют тоже и БТ и WatchDog. И последняя новинка это инжектор, новый инжектор до 60 Вт. Значит, это пассивный инжектор, дает 48 вольт, но он совместим соответственно с, со стандартами АF, АТ и БТ питание удается по тем же парам, что и данные. Ну и, соответственно, у него два порта, один по E-Auto, один, e один обычный, собственно, Ethernet, инжектор, гигабитный. Ну и в завершении пару слайдов, как обычно, собственно, приобрести данное оборудование можно... Компания «Эпиматика» со следующих складов – это Москва, Санкт-Петербург, Катеринбург и Новосибирск в России. На постсоветском пространстве это Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан. Оборудование можно взять на тест, как самим непосредственно поговоряться, понастраивать, посмотреть как рамсы, так и для демонстрации вашим заказчикам. Поддержка организована на нашей базе, то есть практически все линии, там первая, вторая, там, сейчас, <laughs> более глубокая, поэтому не стесняйтесь обращайтесь на саппорт либо на пресел за подбором оборудования, за подбором аналогов, за, собственно, помощью в написании ТЗ под конкурсы. Есть возможность кастомизации оборудования под проект в зависимости от объемов проекта. Гарантия на оборудование от 3 до 5 лет, на индустриальные коммутаторы 5 лет, на все остальное 3 года. И в принципе у меня на этом все. Если есть вопросы, задавайте, давайте голосом будем пробовать на них отвечать. Я вижу, что в процессе презентации вопросов особо не было. Коллеги, если кто-то пишет вопрос, поставьте там точку или плюсик, что вы пишете, мы будем знать, подождем тогда этого вопроса. Значит, на сайте повторители ПОЯ пока можно найти в разделе инжекторов, будет создано. Новая папка, либо обновим непосредственно текущую давайте я сейчас расшарю. Мутаторы заходите здесь, мы же планера тоже мы видели это в планах упростить громышленных кому да тем кого и непосредственно на портах встроено. Так, будет ли у поставить от минус сорока, если вообще на какие-то производителя? 40 градусов, я рассказывал про мутатор с поездкой IPMS. Он как раз поддерживает, соответственно, такой зритель, можно сказать. Единственное, он будет работать как полноценный мутатор. У нас решение, Покажу, я написал модель коммутатора в чат. А, спасибо. Илья, уточните, о какой утилите идет речь для мониторинга. Вы имеете в виду по SNMP мониторинг? А, на данный момент такой утилиты нету, можно администрировать по SNMP, как управлять некоторыми функциями коммутатора, так и получать статистику. Вот. Сейчас производитель разрабатывает облачный сервис, так называемое, называемое облако, оттуда можно будет управлять всей инфраструктурой, как точками доступа, так и коммутаторами и Wi-Fi мостами. Но ну, насколько я знаю, такого состояния у коммутаторов нет, что порт завис. То есть это нужно по какому-то другому событию, например, перед встают данные ходить, либо порт э, э, упал в состояние down, либо наоборот, часто изменение статуса порта updown, updown. Такое возможно тогда будет э, приходить на программу мониторинга это событие, и далее уже сервер, SNMP-сервер уже будет слать ну, сообщения, либо SMS, либо на почту эти данные, но это уже посредством SNMP-сервера делается, не коммутатора, на коммутаторе нет возможности прописать e-mail или SMS, какой-то номер, куда слать SMS-ки, данной функции нет. Облако, да, бесплатное. На данный момент мы его тестируем. Нам уже дали туда доступ. Вот, но все существующее оборудование пока еще не поддерживает добавление, управление с облака. Вот, но вот с мая, с начала лета данное оборудование уже будет поступать в продажу. Финальной работы обещают закончить вот в мае. Пока данные такие. Нет, SMTP-строенного нету. Еще раз, хотели поблагодарить, души, то участвуйте. Собственно, да. надеемся, да, следующая будет уже в нормальном, стандартном режиме. Собственно, не болейте. До новых встреч.